Как создать подкаст? Запись подкастов не требует от вас профессиональной дикции, актерского мастерства или специального оборудования. Подкастинг – очень творческое, приятное и интересное дело для автора. Также это удобная форма получения информации для ваших слушателей или зрителей. Для удобного скачивания и воспроизведения подкастов создано множество программ. Наиболее популярным приложением является iTunes. С помощью ее ваши подкасты могут распространяться как бесплатно, так и за деньги. Сама по себе эта технология уже позволяет построить свой бизнес. Что нам понадобится для создания подкаста? Для начала нужно выбрать файлы, которыми мы хотим поделиться с нашей аудиторией. Лучше всего, если это будет специально для этого подготовлен контент, например, надиктованный на записывающее устройство текст или же снятое и смонтированное видео. Мы не рекомендуем делать выпуски вашего подкаста длиннее 10 минут. Ваши пользователи могут за это время заскучать. Хотелось бы обратить ваше внимание, что вся информация о местоположении, порядке, анонсе и описании подкастов находится в небольшом файле подкаст XML. Именно с помощью этого файла пользователи смогут скачать и воспроизвести подкаст на своем устройстве. Создать его можно с помощью любого текстового редактора или же воспользоваться специальной программой. Перевести ваши медиафайлы в формат mp3 для создания звука и мов для видео. Также не забывайте, что имена файлов должны быть исключительно латиницей. Найти надежный и быстрый хостинг, на который вы закачаете ваши медиафайлы. Вместе с обложкой вашего подкаста. Вполне может подойти и хостинг, где размещен ваш сайт. Мы будем рассматривать создание подкаста на основе подкаст-мейкера. Подготовка файлов подкаст Maker. В стартовом окне программы впишите название подкаста, имя автора, сайт и описание. Не забудьте загрузить изображение. Оно должно соответствовать тематике подкаста и быть четким и различимым. Перетащите ваше изображение в квадрат с надписью «Drag and Drop Image». Определитесь с категорией подкаста, так как многие ищут подкасты по конкретным параметрам и очень важно соответствовать им. Категория, тема, название, медиафайл. Добавьте описание, ключевые слова, ссылку на ваш сайт и электронную почту. Чем детальнее вы опишите ваш подкаст, тем он будет более востребованный и понятный. Сохраняем подкаст. Теперь заливаем мультимедийные файлы, перемещая их в нижнее поле Drag «Drag&Drop». Одним из основных плюсов подкаста является возможность описывать каждый загруженный файл, присваивая ему собственное название и описание, а также ключевые слова. Для того, чтобы добавить подкаст в iTunes, и он тем самым стал доступен для всех, вам нужно иметь ссылку «Fit URL» на ваш подкаст. Эта ссылка будет присвоена подкасту после завершения процесса сохранения, и вы легко сможете ее скопировать. Публикация подкаста в iTunes Store. Заходим в iTunes Store. Вверху нажимаем опцию Подкаст. Справа в меню Подкаст Quick Links самая последняя ссылка будет Submit a Podcast. Нажимаем на нее. Теперь вводим адрес подкаста в поле PodcastfeedUr. Прежде чем заливать подкаст в iTunes Store, мы рекомендуем проверить его локально. Жмем кнопку Continue. Ваш подкаст загружен. Естественно, должно пройти время, чтобы наш подкаст появился в iTunes Store. В данное время подкастинг набирает невиданную популярность. В этом формате вещают такие СМИ, как CNN, NBC, MTV, Discovery. Так что, если вы хотите быть такими же раскрученными и популярными, пора делать подкасты. Приятного подкастинга!